Родные, спасибо, мои сладкие Обожди А я Валенту из Галуши <с> Это в интернет отправьте У меня компьютер нет Сынок, обязательно. Обязательно. обожди Пойду Валенту из Галуши Давайте, Давайте а то намокните. Нет у меня монет Были бы я вам дам не, не надо нам будет. монет надо? Нет, да. не надо Там проводки накинуло, он маленько угу. понимает Его сейчас нет по земле туда идет провод. Вот сюда и в коридор. По земле идет провод. Да. Это по хоть электричество, вот хоть какой-то есть. Ну он сделал, подключил, так мы боимся летриков. Один толстый был, наверное, бригадир. Говорю, ну что вы отключаете, как я буду есть, готовить. Подключить, сказали, пять тысяч. Обалдеть. А у меня восемь с пенсии. Вот дождь да. сидит, внук ушел куда-то, деревня, никто не работает. Собирала заклюковкой вчера, говорю, хоть набрать бетончик, продать. И мороз. Мороз, да, холодно. А уже клюку наверное, не пойдешь в собирать? Мои родные, спасибо. Вот эти там я с помойки прикосила. На умку носила клюкву. Не клюкву, а бруснику. А там мешки черные выкидывают. Вот Ой, там какая там красота. красота. Ой, какая красота. О, о, о. А, а в то о... что нужно будет? Выписёшь, привезём потом как-нибудь. Бензин, наверное, нужен, не? Нужен. Нужен, нужно. Вот пилить надо. Дома, смотрю, есть брошенные есть. Нет получится вот так вот Этот разваливший первый, второй Мать померла, он сам навещает Там живут Там есть разваленные да. Такого нет дома А деревня так дошла? Да, До низу здесь. шла да? Раньше, как я помню, я же и здесь родилась И здесь были дома О. В этой стороне И рядом были дома Здесь при колхозе уехали, когда колхоз был, туда, дни платея получали мало Я помню, мне меня 71 год сейчас будет, 70, 71 декабря будет Я помню, кто где жил Было, люма, было какое большое да, вы, Оно же в 1953 году горело же Мы маленькие ходили, смотрели даже, как деревня горела 8. Это после пожара все высвоились Вот там загон был Коровы пошли, мы ходили за знаешь куда ходили за ягодами. А теперь сынок, отец был жив, грабики нам делал. Мы раньше это собирали все на грибли на диких или на Или нас мы гребли, все на это я все помню. А мы ходим на Да, старый манет церковь нельзя, там, там как бы святая земля считается А нельзя, да? Мы не любим, мы просто православные люди, как бы крещенные, Поэтому у -у -у. как бы в церквях мы вообще не я ходим людей, Потому что это богохульство, а я здесь, считаю я не знаю, жили богачи Вот там в деревне жили богатые золото, раньше имели У нас мамы лишь тоже жило золото было А дозикам отдала все деньги, там ничего ну, не понятно. оставалось у нас пила есть, а все ток. Ну да, силу-то пилить У меня очень сложно всех надо прокормить Надо бензин, надо соляра, масло Это же дорого все стоит, да. а мне не на что пилить. В деревне, конечно да. Все купить надо, а это все дорого Вот он еще дома был, вот он гнилух А дочери сколько лет? 46, внук а 24 Пьянька хулиган внук <реш> Больше mm. тебя родством ой величиной. Ну, понятно. Хулиганецы. <с monk> вот здесь суток дали, далее забрали. Суд был. Mm. Здесь завтра десятые сутки завтра ждем, квартиранты. Ой, mm. <реш> Приветствую всех. Сегодня копаем старый дом. Делаем шурф. Сейчас надо очистить от растительности. Маленько подзавалил фундамент здесь. Наверное, уже крайний коп в этом сезоне. Так что завершим его шурфом старого дома. Доски он как сгнили, вообще как слоеный торт. Затрагиваешься, он разваливается вообще. Прозвониться сначала. Начался шурф. Начали его со входа. Вход был как раз с этой стороны. Стекло, бутылки, верхний слой, нижний слой фундамента по краю идет старинный фундамент, потому что камни здоровые валуны. Геркулез в деле, тяжелый писец килограмм сорок. Вот так они шли доль по фундаменту красный кирпич, крошка гору железа такой стулдок выкопали тяжелый инструменты инструменты всякие колечки резинки, подошвы обувь всякую на штык лопат снимаем верхний слой верхний слой прозваниваем какие-то шмотки царские. Царские шмотки. О. Подставка не у тебя была. Походу кухни подходим, потому что стекло пошло. Бутылки, ложки всякие, вилки. А где вторая вилка, которую ты нашел? Там нашел вот. вот. Ну старые вилки. Хорошая вилочка. Охотник что-либо. Вот. Из неизданного. Ты что-то там красивое зеленое мне загорабил. Вот да. еще одна пуговичка. Вот еще одна пуговичка. О, я думаю, что чтобы нам добраться до монет, нам придется раскручивать все эти деревья и труху посередине, по центру. Наши находки в кавычках. Да. Очень много ключей, железа всякого. Да, ну только ключей от тех, о которых вы подумали. Нет сейфа, где деньги лежат, увы. Вот пломбу еще такую нашли, я уже ее почистила. Ну цветочек, слушай. Цветочек? Как там? Прикол. Да уж. Приколюха. На да, вот такие вот цветы не носите никому. В природе они не нужны. Даже железо тлеет, а пластик ни в какую.